Технически мы готовы начать. Организаторы как? Даете добро? Судя по всему, организаторы добро дают. Ну что ж, добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем курс обучения по местному самоуправлению. Вчера на нашем семинаре мы поговорили о понятиях, что такое местное самоуправление, какими документами определяются его особенности, в чем отличие местного самоуправления от государственного управления и какими документами в регламентируется развитие местного самоуправления в нашей стране. Сегодня мы более подробно поговорим именно о том, как развивалось законодательство, в сфере местного самоуправления в Республике Казахстан, и что мы имеем вот на данный момент после трех изменений в наш основной закон. Закон о местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан. Итак, давайте мы начнем смотреть нашу презентацию. Почему я поставил... Первым слайдом региональная политика Казахстана. Это специально сделано для того, чтобы вы все как бы прониклись мыслью о том, что местное самоуправление у нас развивается ну, не для того, чтобы у нас появился новый закон, или не для того, чтобы мы кого-то удивили в мире. А местное самоуправление развивается как часть региональной политики нашей страны. И вот региональная политика сформирована на основании вот этих основных документов, которые были приняты вот в те даты, которые вы видите. То есть в 2012 году после очередного послания президента была принята стратегия «Казахстан-2050», в котором как раз и поставлены индикаторы развития наших регионов, что нужно сделать в каждой сфере в деятельности, в здравоохранении, в образовании, в культуре, в развитии законодательства, в том числе и в развитии гражданского общества, и в противодействии коррупции. То есть там по всем сферам нашей жизни и нашей деятельности поставлены определенные индикаторы. И вот эта стратегия стала, наверное, основным документом, на основании которого уже разрабатывались вот следующие документы. И прогнозная... Нет, видим, подайте, что прогнозная схема была раньше. Разработана генеральная схема организации территории нашей страны, программа развития регионов до 2020 года. И на основании программы развития регионов были приняты программы развития территории каждой области Казахстана и двух городов с особым статусом, которые также имеют статус, ну, как бы уровень области ⁇ это Алматы и Астана. Что же является правовой основой существования, развития и теперешней деятельности местного самоуправления в нашей стране? Ну, для начала, правовая основа – это комплекс всех документов разного уровня, которые регулируют эту сферу деятельности. И вот здесь они размещены по иерархии. Высшим документом является наша Конституция – 89-я статья, которая в Конституции была принята в 1995 году, именно с этого года в Казахстане появилась конституционная возможность развития местного самоуправления. Стратегия Казахстан 2050, которую я уже упомянул, и закон о местном государственном управлении и самоуправлении, он был принят. В 2001 году, то есть достаточно давно, но вот как раз с принятием политического решения о том, что Республика Казахстан начинает практические действия по введению местного самоуправления, именно в этот закон стали вноситься блоки изменений, ну, достаточно регулярно, с интервалом примерно полтора года. В общем, с 13 по 2017 год было три изменения этого закона. Это, в общем-то, достаточно ну, такой быстрый темп по сравнению с долгим обсуждением других законов нашей страны. И вот также по поручению президента, отраженного в концепции развития местного самоуправления, были приняты правила проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов поселков и сел Республики Казахстан. Этот документ был утвержден указом президента, вот смотрите, 24 апреля весной 2013 года. Вот обращаю ваше внимание, что практически в конце 2012 года была утверждена концепция, и очень быстро, по нашим меркам, менее чем за полгода вышел первый документ, который регламентировал выборы, первые выборы Акимов в нашей стране. Ну, давайте посмотрим на Конституцию. Та самая 89-я статья, в принципе, она единственная, которая посвящена разделу местного самоуправления. В общем, она небольшая и ее можно прочитать целиком. Вот видим такую интересную формулировку, что в Казахстане признается местное самоуправление. То есть не вводится в обязательном порядке, а в общем-то с такой достаточно неопределенной формулировкой. То есть вроде бы есть, вроде бы нет, но может быть. Местное самоуправление по Конституции осуществляется непосредственно, а также через Маслихаты и другие органы местного самоуправления в местных сообществах, охватывающих территории, на которых компактно проживают группы населения. Эта формулировка практически дословно прошла в закон о местном государственном управлении. Вот очень важный пункт, о котором я вам говорил вчера, который дает нам как бы, для развития местного самоуправления. Органам местного самоуправления может быть делегировано осуществление государственных функций. Я напоминаю, это очень важное конституционное дополнение, по которому не в каждом сельском округе может быть госслужащий. То есть вполне возможно, что когда-нибудь Аким сельского округа у нас не будет государственным служащим, а будет служащим местного самоуправления, которому делегирована часть государственных функций. С моей точки зрения, на территории простого маленького села или сельского округа, который объединяет несколько маленьких сел, преимущественно действуют или решаются вопросы местного значения. Государственных вопросов там не очень много, хотя они есть, и с соответствующими финансовыми средствами они могут делегироваться не к государственному чиновнику. Организация и деятельность местного самоуправления регулируются законом. И вот как раз вот это, этот пункт статьи Конституции дает обязанность правительству Республики Казахстан разработать соответствующий закон. Вот Обращаю ваше внимание, что указ президента появился ну, фактически, можно сказать, в начале 2013 -го года. Значит, здесь 13 лет и там 5 лет. 18 лет прошло с возможности введения местного самоуправления до первого практического шага, когда на основании указа президента стали предприниматься шаги по изменению нашего закона о госуправлении для того, чтобы исполнить конституционную норму. Ну, так, я могу вам сказать, что очень много было обсуждений. На моей памяти было не менее пяти законопроектов которые были и от общественности, и от депутатов и от даже Нуратана был в принципе неплохой законопроект но тем не менее все эти законопроекты были провалены либо на этапе разработки в уполномоченном министерстве, оно кстати по-разному называлось, Министерство регионального развития Раньше уж не помню, как оно называлось. Сейчас это Министерство национальной экономики, которое ответственно за развитие местного самоуправления. Некоторые проекты были заблокированы в Мажелисе или в Сенате Республики Казахстан. То есть процесс был очень сложный, обсуждения шли бурные. Было много публичных мероприятий с участием общественных организаций, международных экспертов. В общем, процесс шел Достаточно как бы, динамично, но, к сожалению, безрезультатно. И последний пункт данной статьи гарантируется самостоятельность органов местного самоуправления в пределах их полномочий, установленных законом. В общем-то, это очень важная норма Конституции, которая, я надеюсь, в дальнейшем ограничит как бы вмешательство, прямое вмешательство госорганов в принятие решений на уровне местного самоуправления или отмене уже принятых решений по процедурам местного самоуправления, ну, как бы волюнтаристским способом, не опираясь на нормы действующего закона. Возвращаясь к региональной политике, что было.. Как бы шаг за шагом определено в стратегии регионального развития. Вот один из пунктов. Развитие агломерации. То есть это как бы по направлениям деятельности. Производство по направлениям деятельности. Развитие городов второго уровня. Это областные центры и несколько городов семей и Туркестан, которые как бы отдельно вошли в эту программу. И, в общем-то, данный пункт предписывает ну, такое опережающее развитие вот этих городов второго уровня. Второй уровень, потому что первого уровня это Алматы и Астана, города республиканского значения и столицы. Развитие городов третьего уровня. Это перспективные малые города и моногорода в соответствии с комплексными планами развития, которые будут разработаны и были уже в прошедшем времени, можно сказать, разработаны соответствующими Акимами, утверждены соответствующими маслихатами и, в общем-то, были одобрены правительством Республики Казахстан. И на основании вот этих планов утверждаются целевые трансферты по ежегодному финансированию вот этого развития. Вот обращаю ваше внимание уже вот на нижний уровень, на котором и... Происходит и происходило развитие местного самоуправления. Развитие опорных сельских населенных пунктов. Как бы очень важный шаг. Напоминаю вам, что на данный момент в Республике Казахстан 2443 сельских округа. И вот смотрите, из них были выбраны опорными сельскими населенными пунктами. Только 313. По какому принципу они выбирались? Есть правила, по которым сельский населенный пункт может быть отнесен к категории опорных. Там несколько ну, таких разумных критериев. Это наличие транспортных коммуникаций, железная дорога, как бы нормального уровня автомобильная дорога, развитие производств крупные какие-то сельскохозяйственные э, объединения. То есть, по сути, это то место, где можно собирать людей не в города областного значения, а именно ближе к сельской местности. И вот по плану развития порно-сельских населенных пунктов было принято решение развивать там нормальную инфраструктуру, чтобы они в каком-то там недостаточно отдаленном будущем могли конкурировать с городами. То есть там, чтобы было нормальное водоснабжение, нормальное благоустройство, школы, культурные организации, организации образования, чтобы там были точки роста промышленности, чтобы были рабочие места и чтобы те люди, которые постоянно переселяются и будут в дальнейшем переселяться из депрессивных э, сел, там, населенных пунктов, маленьких, не сразу как бы, бежали в города и в областные центры, а закрепились ближе к своей исторической родине. Они еще не потеряли навыки сельского жителя, человека, который своим трудом может добиваться успеха, Делать какие-то реальные ценности. Ну, с моей точки зрения, в общем-то, было принято очень разумное решение. Вы можете сделать запрос в свои районные акиматы. У них есть перечень вот этих опорных сельских населенных пунктов, и есть программы развития этих сельских опорных населенных пунктов. И вы можете как бы для интереса провести мониторинг, что было сделано с момента принятия этого решения, и каким образом это повлияло. Стали ли эти опорные сельские населенные пункты притягательны для населения, которое решило навсегда покинуть свой родной, всему свой родной ау. И также в этой программе развитие приграничных территорий, это как бы отдельная тема, о которой мы подробно говорить не будем сегодня. Итак, опять связь местного самоуправления с региональным развитием. Наше правительство вот на данном этапе развития считает, что местное самоуправление является непременным условием экономического процветания, социального благополучия и формирования гражданского общества. И как же введение его ведет к повышению эффективности и конкурентоспособности системы управления путем передачи части функций непосредственного жизнеобеспечения в сферу ответственности населения. То есть опять вот, Я делаю переход от планов развития сельских территорий к необходимости введения реального местного самоуправления. Вот обращаю еще раз ваше внимание, сделаю такое юрическое отступление. Я вот глубоко уверен, что если мы... Ну, мы все вместе, и правительство, и правительственные организации, и граждане, не сумеем изменить ситуацию, когда наши граждане сидят за калитками закрытых дворов и искренне считают, что все вопросы чистоты на их улицах, благоустройства, озеленения, это проблема лишь одного Акима, а их не касается, то мы, как страна, не сможем выполнить вот эти задачи и потеснить страны Европы, которые входят в вот эту тридцатку, в пятидесятку самых конкурентоспособных экономически развитых стран. Мы просто всегда будем плестить в конце. Для того, чтобы догнать эти страны, нужно, чтобы у нас система управления и инициатива населения была не лучше, чем у нас вчера, а лучше, чем в этих странах сегодня. Только в этом случае мы сможем конкурировать с этими странами, а не с самими собой вчерашними. Поэтому вот понимание этого дает мне уверенность в том, что развитие местного самоуправления это не фикция, не спектакль для того, чтобы поднять имидж Казахстана в глазах мирового сообщества. Это экономическая необходимость. А раз есть понимание, что это необходимо, экономическая необходимость, то власть будет продолжать делать шаг за шагом, чтобы это реально действующее местное самоуправление, а не бутафорское, работало. И чтобы наши граждане, в том числе проживающие в сельской местности, нашли себя в новой жизни, в жизни рыночных отношениях. Не продолжали мечтать о прошлом, который уже не вернется, а научились использовать те возможности, которые представляет государство, жили достаточно, богатели, платили налоги, ну и в общем-то с богатыми гражданами будет богатая и экономически процветающая страна. Если наши граждане опять будут продолжать играть в самозанятых, в безработных, в челночниках, то как бы, вряд ли мы сможем кого-то в этой ситуации догнать. Теперь несколько слов о нашем документе, который стал, ну, наверное, поворотным этапом в переходе от разговоров о местном самоуправлении к практической реализации местного самоуправления. Это как раз концепция развития местного самоуправления, утвержденная указом президента. В ней уже тогда, на том этапе, были обозначены Два элемента, два этапа. Первый этап, 2013-2014 год, это расширение потенциала действующей системы государственного управления на нижних уровнях, то есть на уровне сельского округа и города районного значения. То есть предполагалось укрепить и экономически, и финансово, и кадрово вот этот уровень для того, чтобы можно было сделать дальнейшие более резкие, более серьезные шаги. И вот на первом этапе проходила практическая отработка механизмов управления, то есть принимались и обсуждались различные варианты организации местного самоуправления на уровне сельского округа. Тогда были тоже достаточно серьезные дискуссии, но уже этот закон был включен в план законопроектных работ и этот процесс стоял на контроле, в принципе, как мы мы там не шумели, не ругались, а закон принимать было нужно и вот получилось так, как получилось. Второй этап с 15 по 20 годы согласно концепции развития местного самоуправления, в котором мы сейчас находимся, предполагал, вопросы дальнейшего разграничения функций. Вот я обращаю ваше внимание, что здесь вот слово разграничение функций применяется в следующем контексте. Вот функции планово передавались и продолжают передаваться с вышестоящего уровня на нижестоящий. Чтобы как можно больше функций которые обеспечивают непосредственное жизнеобеспечение населения, хоть на областном уровне, хоть на районном, хоть на уровне села, были отнесены к компетенции именно этого уровня управления. То есть часть функций была передана с уровня правительства Акимам областей, часть функций была передана с области на район, и часть функций была передана с района на Акима Сельского округа. Мы как бы, с вами можем спросить, окей, Google, и, в общем-то, там выйти на отчеты, где наше правительство отчитывалось, там есть и количество функций, и название этих функций, и даты, когда они передавались. Но, в принципе, это не так важно. Главное, что вот этот процесс также шел в рамках развития местного самоуправления, чтобы тот уровень, на котором живут люди, получил возможности решать те вопросы, которые волнуют этих людей. Следующий момент. Вопросы формирования бюджета и собственности органов самоуправления. Также поясняю, что у нас в Казахстане до настоящего времени, конец 2017 года, существует три вида бюджетов. Это республиканский уровень, областной уровень, также к областному уровню причисляются бюджет города Астаны и Алматы и уровень районный, к которому при, как бы на этом же уровне находятся и районы Республики Казахстан и города областного значения. И все. На уровне сельского округа до настоящего момента бюджета нет. Также на этом уровне нет собственности. У нас есть государственная собственность, республиканская, есть собственность областная, и есть собственность районная. Городов областного значения. Вот все, что находится у Акима сельского округа, оно ему передано в доверительное управление. А в собственности находится на балансе отдела финансов района. И вот было принято политическое решение о том, что уровень собственности нужно распространить на уровень сельского округа, создать новый, четвертый уровень собственности и четвертый уровень бюджета. Для того, чтобы они были самостоятельны и для того, чтобы теми процессами, теми процедурами, которые как бы указаны в законе, бюджет формировался. И органы, ответственные за управление собственностью, управляли ей на своем уровне, а не на вышестоящем уровне. И вот очень сложная тема, оптимизация административно-территориального деления, это нам еще предстоит пережить, в принципе она идет. В течение ряда лет, я когда слушаю отчеты Министерства национальной экономики, я вижу, что количество сельских округов, Постоянно уменьшается. То есть происходит слияние нескольких сельских округов. Этот процесс не носит массовый характер. Вот для приведения примера я скажу так, что за последние полтора года у нас ну, как бы уменьшилось на два сельских округа. Было 2445, стало 2443. То есть Пока что этот процесс ну, как бы не подгоняется искусственно. Ну и опять же, давайте посмотрим, для чего ставится вопрос об оптимизации административно-территориального деления? Для формирования полноценного местного самоуправления ну, как бы предполагается, что если в данном сельском округе малая численность населения, то там Маленькие местные налоги, маленькие перспективы развития и выход из этого объединять, допустим, несколько смежных сельских округов. Или расформировать какой-то сельский округ, присоединяя населенные пункты, которые в нем были, к близлежащим сельским округам. И здесь я вот хотел бы вам для вдумывания такую вот тоже мысль подкинуть. Здесь есть конфликт. С одной стороны, ну, как бы объединяя несколько населенных пунктов в один как бы, орган управления, в одну самоуправляемую территорию, мы, с одной стороны, вроде как увеличиваем ее экономический потенциал. С другой стороны, давайте мы с вами подумаем, а что как бы, общего у жителей одной деревни и у жителей деревни, которая расположена в за 10 километров от нее. А решение принимается вместе, потому что это одна административно-территориальная единица. То есть, получается, что если мы как бы, делаем ставку на экономический потенциал, мы тем самым усложняем процесс управления и отдаляем процесс управления, от жителей населенного пункта. То есть им приходится каким-то образом обсуждать или участвовать в обсуждениях, принимать решения о селе, в котором они не живут. И в общем-то в развитии которого они, может быть, не заинтересованы. А может быть, наоборот, это они воспринимают как конкуренцию. Так скажем, отъем их ресурсов от их села и передачу соседнему селу вот, ну, то есть, вот, Я хотел бы обратить ваше внимание, чтобы вы задумались. Потому что этот вопрос непростой. Он, наверное, такой же сложный, как и земельный вопрос в нашей стране. Я думаю, что он будет широко обсуждаться. И чтобы вы подготовились к этому обсуждению и каким-то образом сформировали свое мнение. А что же все-таки вот в наших условиях, в таких непростых в условиях Республики Казахстан является наиболее оптимальной. В какую сторону идти? Пойдем дальше. Итак, на основании концепции развития местного самоуправления был, как мы уже говорили, утвержден указ президента о выборах сельских акимов. И вот первая ласточка 13 июня, тоже смотрите, очень быстро по нашим меркам, опять я напоминаю, что только в конце года 12 -го была принята концепция, 13 июня в течение полугода первые поправки в закон о государственном управлении и местном самоуправлении Республики Казахстан. И что же было на первом шаге развития местного самоуправления? Какие задачи ставились вот этим первым законом, первым шагом? создание правовых условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на осуществление местного самоуправления. Ну, так, Как бы общая фраза. И более конкретно по задачам. То есть вводятся собрания, исходы местного сообщества. Для того, чтобы наши граждане могли высказать там свое мнение, это мнение могло быть учтено соответствующими Акимами. То есть повысилась роль населения в решении вопросов местного значения и предполагалось что население необходимо на этом этапе стимулировать то есть каким-то образом вовлекать в эти процессы, потому что граждане уже привыкли что все решается без них привыкли, что с их мнением не считаются есть определенный как бы, уровень безразличия, недоверия к власти и в общем-то правительство понимало, что нужно предпринимать какие-то действия которые бы привлекали население, ну по крайней мере конструктивную часть населения к обсуждению этих вопросов. Следующая задача повышение роли маслихатов, маслихатов района, им было передано право избирать акимов сельских округов. В общем-то кто-то может сказать, что это достаточно слабо, слабый шаг, можно было бы вводить сразу прямые выборы. Акимов сельских округов. Но вот я вас уверяю, что в течение всех вот этих последних лет я этот вопрос постоянно задаю на встречах с сельскими Акимами, с представителями местного сообщества, с работниками аппарата сельских Акиматов. Я вас уверяю, это одно, далеко далеко неоднозначный вопрос. Мнения постоянно делятся. Вот готово или не готово население избирать человека, который действительно поведет этот, этот сельский округ куда-то вперед. Это не просто какого-то популиста, который пообещает, что он отменит налоги, там за всех работать будет, а именно того человека, который будет управлять всем. А если он будет управлять, это значит, он будет заставлять людей что-то делать. И люди могут свое как бы, неудовольствие вот этими управленческими действиями, перенести на то, что они будут делать постоянный импичмент. Здесь можно провести аналогию с нашими мучительными КСК, в которых людям было дано право избирать себе правительство в виде правления дома, ревизионную комиссию президента, то есть председателя КСК. И как эти люди этим правом воспользовались. Это все происходит на наших глазах. И мы можем сами дать оценку, что этот процесс происходил и продолжает происходить. Далеко не просто. И поэтому есть серьезные сомнения, что вот при том уровне низкой правовой грамотности, безразличия, неучастия, недоверия населения к предложениям органов государственного управления, не время вводить прямые выборы. Но это тоже вопрос на обдумывание. Я думаю, что он будет постоянно подниматься. И я хотел бы, чтобы у вас сформировалось собственное мнение, чтобы вы при встречах с представителями Акимаков сельских, сельскими жителями, тоже задавали эти вопросы, слушали их ответы, ну и каким-то образом у вас складывалась картинка аргументов за и против, и периода, когда стоит поднимать вопрос о ведении прямых выборов акимов сельских округов. Расширение финансовой и экономической самостоятельности сельских акимов в решении местных вопросов. И вот давайте теперь посмотрим, каким образом решалась первая задача. Первая задача решалась таким образом, что прямо в законе была прописана то есть регламентирована процедура порядка проведения собраний и сходов местного сообщества, на которые аким сельского округа должен был в обязательном порядке выносить на обсуждение вопроса местного значения. Вот видите, второй момент. Обязательность обсуждения собранием или сходом вопросов финансирования мероприятий местного значения. Вот здесь написано собранием или сходом, потому что полномочия и вопросы, которые, на которые обсуждаются на сходе, они отличаются от тех вопросов, которые обсуждаются на собрании местного сообщества. То есть они разное количество, так скажем, раз в год собираются и разные вопросы это обсуждают. Поэтому здесь вот стоит «Или». Также было дано населению право рассматривать и утверждать план поступлений и расходов на решение вопросов местного значения. Это очень простой документ, фактически это страничка, одна страничка А4, на котором по кварталам были написаны допустим первый квартал, второй квартал, третий, четвертый, стороны как бы вертикальные были написаны источники поступлений план, сколько по данному источнику ну, как бы может сельский округ собрать в первом квартале, во втором квартале в третьем и в четвертом и куда эти деньги будут израсходованы точно так же в первом, во втором, в третьем и четвертом квартале то есть вот проще, вот это даже проще чем проектная заявка наша на Финансирование гранта там, или социального заказа. Но тем не менее, вот практика общения и с аппаратами Акимов и с членами собраний местных сообществ показала, что они не использовали вот этот промежуток времени в течение двух лет, когда им было дано право отработать обсуждение этих вопросов. То есть ни у кого не было сомнений, что за те деньги, которые поступали на контрольные счета наличности, можно было решить накопившиеся очень серьезные вопросы местного значения в сельских округах. Но предполагалось, что этими небольшими деньгами будет ну, как бы аппарат Акима научен общению с членами собрания местного сообщества. Члены собрания местного сообщества так, точно так же в течение нескольких лет пообщаются и с Акимом, и с работниками аппарата, и начнут понимать, какие средства им доступны, какие вообще проблемы существуют в сельском округе, и с какого уровня эти проблемы могут быть решены. К сожалению, время прошло, и в большинстве сельских округов это время не было использовано для того, чтобы создать, так сказать, группу людей, членов собрания местного сообщества, уровень правовой грамотности и понимания вопросов местного значения стал бы ну, несколько выше, чем у простого обывателя, и они стали бы способны обсуждать эти вопросы. То есть мы вплотную сейчас подошли к бюджету. И теперь собрание местного сообщества предстоит обсуждать бюджет. Это несравненно сложнее, как бы документ и процесс сам. И люди, оказались неподготовлены и с той, и с другой стороны. Что как бы плохо. Также было предоставлено на этом этапе право местному населению участвовать в мониторинге за использованием бюджетных средств, выделенных на решение проблем местного значения. То есть тоже очень серьезное право. Смотрите, еще в 2013 году не все неправительственные организации в то время в своей как бы, лексике и фразеологии применяли термин «мониторинг за государственными расходами». А в законе о местном государственном управлении и самоуправлении уже появилась норма, которая дает избранным людям, членам собрания местного сообщества, проводить такой мониторинг и высказывать свое мнение. И это тоже было сделано ради того, чтобы вот эти люди, которые, из которых была сформирована группа по мониторингу, ее количество никаким образом не регламентируется законом, граждане на собрании сами могли выбрать численный состав и персональный состав этой группы. И в течение нескольких лет, если бы эти люди общались с Акимом, с аппаратом по вопросам расходов на территории сельского округа, я думаю, их уровень и правовой, и финансовой, и экономической грамотности он бы, в общем-то, поднялся. И был бы какой-то оплаздарм, что ли, подготовки к обсуждению сложнейших вопросов бюджетирования. Задача вторая. Повышение роли маслихатов. Что происходило? Во-первых, на должность Акима сельского округа предлагал кандидатуры Аким района, но обязательно на альтернативной основе. И перед тем, как их зарегистрировать в избирательной комиссии, в соответствующей территориальной, у Акима района была обязанность провести консультацию с местным сообществом. То есть консультация это как бы, это даже не согласование, это, можно сказать, представление. Но, тем не менее, это уже значительный шаг. Аким район должен был в 2013 году представить не менее двух кандидатов на собрание местного сообщества и, в общем-то говоря, спросить мнение собрания местного сообщества по той или иной кандидатуре. Решение принимал Аким о выдвижении и, в общем-то, решение о том, о том, кого из выдвинутых кандидатов выбрать, Акимом сельского округа, принимал районный Маслихат. Но, тем не менее, я считаю, что полномочия Маслихата введением этой нормы, этого права, все-таки были расширены. Ну вот мы видим, что избирал Акимов сельских округов Маслихат, а освобождал от должности, ну, за какие-то проступки, Аким района после согласования Акима области. То есть тоже изначально была заложена коллизия, что из, ну, как бы избирается одним органом и по одной процедуре, а освобождается от должности ну, как бы, по другой процедуре. Это в дальнейшем было исправлено. И если Аким района освободил от должности Акима Сельского округа, он просто ставит в известность соответствующую территориальную избирательную комиссию о том, что полномочия бывшего Акима прекращены. То есть, как бы, опять ничего не нужно было дополнительного делать. Получить согласование Акима области и уведомить избирательную комиссию. Следующая задача – расширение финансовой и экономической самостоятельности Акимов сельских округов в решении вопросов местного значения. И вот как раз для решения этой задачи были созданы так называемые контрольные счета наличности. Это счет в казначействе. Это не бюджетный счет, но это уже не, как бы, не частный счет. Этот счет, который открывал каждый Аким сельского округа в казначействе Республики Казахстан. Это тоже тренировка, чтобы работать с казначейством, чтобы работать по процедурам, которые устанавливает казначейство по расходованию денег. Тоже для тренировки Акимов сельских округов и для тренировки аппаратов Акимов сельских округов. Все эти счета были открыты в свое время. И на них могли поступать следующие, как бы, со следующих источников средства. Во-первых, от аренды. То есть предполагалось, что районный отдел финансов может передать в управление Акиму сельского округа государственное имущество. А Аким сельского округа получает право неиспользуемые помещения Участие этого, государственное имущество, которое передано ему в управление, сдавать в аренду на коммерческой основе и тем самым получать ну, доходы, средства, которые в дальнейшем можно использовать на решение вопросов местного значения. Ну, опять я и вы, и я понимаю, что там невеликие деньги, но это первые элементы хозяйственной деятельности. Ну, нужно учиться, отправлять документы. Нужно не бояться этим делать, учить свой персонал. Тоже, в общем-то, за прошедшие годы я вот вынужден констатировать, что по отчетам далеко, ну не все, можно сказать, даже меньше 10% сельских акимов воспользовались правом взять в управление госсобственность и сдавать ее в аренду для пополнения своего кошелька. Добровольные сборы. Если раньше вот все вот эти вот добровольные сборы от бизнесменов шли черным налом в карман и были конкретным источником коррупционных действий, то есть любого Акима можно было сразу хлопнуть за то, что хотя хоть одну копейку взял у предпринимателя. Или, ну, в лучшем случае, открывались какие-то общественные организации там, с названием там, Фонд развития деревни Мартышкина, и предпринимателей заставляли туда перечислять деньги. Ну а фактически решения о том, как тратить деньги, опять же куварно, принимались без документов теми лицами, которые как бы, могли заставить есть, внести деньги в бизнес этой территории. То есть сейчас появлялась легальная возможность уговорить предпринимателей дать эти деньги на контрольный счет наличности, чтобы они стали белыми деньгами и ими можно было воспользоваться, не таясь. Ну, конечно, тут свои процедуры, как бы черными деньгами можно безотчетно и бесконтрольно пользоваться. Наверное, это интересно, наверное, это легко. Ну, опять же, это было сделано для того, чтобы ну, сформировать понимание и научить стороны работать по-белому, работать подконтрольно через... Казначейский счет, контрольный счет наличности. Также благотворительные взносы, отдельные виды штрафов. То есть Аким сельского округа получил возможность штрафовать по нескольким видам нарушений населения сельского округа. И эти штрафы, если их оформлял Аким сельского округа, поступали на контрольный счет наличности. Почему я применяю слово «если»? Вот по этим же административным правонарушениям осталось право наложения штрафов полиции, участковым полицейскими. И когда мы задавали вопросы «почему вы делаете такую коллизию?» Ну, как бы нам, наши законодатели отвечали так, что ну, как бы полиция умеет штрафовать по этим вопросам, а Акимы может быть, ну, как бы не сразу возьмутся, не сразу научат свой персонал. Если у одних отобрать, а другим передать, а они не будут действовать, то возникнет провал. В течение какого-то времени административные определенные административные статьи не будут просто действовать вот, на территории Казахстана. И поэтому вот, получается, что два государственных органов и полиция, и Акимы сельских округов, могли и, и сейчас продолжают иметь право штрафовать за одни и те же как бы, административные правонарушения. Но мы помним, что за одно правонарушение два раза штрафовать нельзя. То есть, либо тот штрафует, либо другой штрафует. Они и тот, и другой вместе. Про открытие КСН я вам уже сказал. а Реклама и прочие источники. Про открытие КСН я вам уже сказал, про передачу части районной собственности я вам рассказал. И вот теперь давайте посмотрим на ситуацию в целом. Вот. У Акима сельского округа есть функции, которые определены законом о местном государственном управлении и местном самоуправлении. Каким образом они финансировались в тот момент, после вступления в действие первого закона, который вводил возможность каких-то элементов местного самоуправления. Во-первых, бюджетные программы. То есть вот на территории сельского округа проводились мероприятия, ну, там, строительство, ремонты, все что угодно. А финансирование могло идти из районного бюджета, из областного бюджета или напрямую из государственного бюджета. То есть в зависимости от того объекта, который строился на территории Сельского округа, деньги могли поступать из разных уровней бюджета. Просто заказчикам, то есть то, вот тем госорганам, который разыгрывал тендер, и тем госорганам, который контролировал и принимал работу, могли быть госорганы республиканского уровня, областного или районного. В принципе, мог быть и Аким сельского округа, ну, как бы, если ему передавали такие полномочия из Акимата района. То есть, понятно. Целевые трансферты из республиканского бюджета. Они поступали точно так же на уровень области, и уже область решала, кто будет администратором, то есть кто будет расходовать целевой трансфер республиканского бюджета, ну если говорить просто, да? кто будет объявлять тендер и кто как бы, будет отвечать за всю проводимую работу. Такое право было и есть сейчас у области, она как бы имеет возможность либо решить, что это будет областной уровень, либо передать на районный уровень. Вместе с деньгами. Все на усмотрение Акима. И вот появились у нас дополнительные источники, которые должны были аккумулироваться на контрольном счете наличности и, в общем-то, обсуждаться о том, как мы их будем расходовать с собранием местного сообщества. Ну, я не буду их перечислять, я их вот сказал на предыдущем слайде. То есть, вот таким образом финансировалось исполнение функций сельского Акима на том этапе развития законодательства. Ну, этап прошел, и вот 6 августа, мы видим, 2014 -го года поступило поручение президента о том, что необходимо разработать новый блок поправок, которые, вот, формулировка именно из поручения предусматривающейся здание прочной основы для финансовой и экономической самостоятельности органов местного самоуправления. Вот такая была формулировка в поручении президента нашей страны. И что предусматривала концепция законопроекта, которую разрабатывало тогда Министерство регионального развития, оно еще тогда так называлось. Опять, было несколько направлений, как бы, совершенствование законодательства. Расширение финансовой самостоятельности, расширение экономической самостоятельности, в общем-то, расширение полномочий Маслихата путем создания общественных структур для взаимодействия с Акимом на территории городов областного значения, так называемые территориальные советы самоуправления. Это вот единственный шаг, который за все годы развития законодательства о местном самоуправлении сделан на территории городов областного значения. Все остальные изменения касались только территорий сельских округов, городов районного значения и районов в городе, то есть четвертого уровня управления. И поэтапное расширение полномочий Акимов, это предполагается как раз Акимов от четвертого уровня. Тимов сельского округа, района города, города районного значения. И вот теперь немножко пару слов про территориальные советы самоуправления. Каким образом все это было как бы, сформулировано или пронормировано в законе о местном государственном управлении и самоуправлении? Маслихату города областного значения дается право принимать решение о создании территориальных советов самоуправления. То есть решение принимает Маслихак. А готовит это решение Акимат города областного значения. То есть акимат города проводит подготовительную работу и принимает решение, сколько территориальных советов самоуправления будет создано на территории данного города. Но эти ТСС создаются в границах избирательных округов депутатов городского маслихата, То есть объединение. Вот, ну, допустим, для понимания, у нас в Петропавловске есть 19 избирательных округов по выборам депутатов городского маслихата, То есть у нас маслихат из 19 депутатов. И Аким города Петропавловска принял решение о том, что на территории города будет создано 5 территориальных советов самоуправления с условным названием Север, Юг, Запад, Восток, Центр. И вот аппарат там подготовил схему, карту, на которых там, допустим, избирательный округ номер один объединяется с избирательным округом номер два. И в этом, на этой территории создается там ТСС номер один Северный, ну примерно. И для чего были созданы эти территориальные советы самоуправления? Они создаются как консультативно-совещательный орган при Акимате города областного значения, республиканского значения и столицы. Обращаю ваше внимание, и в Алмате, и в Астане тоже должны быть созданы ТСС. По вопросам взаимодействия Акима с населением Как бы тут больше нет. По каким вопросам это будет видно немножко дальше? Ну давайте посмотрим. Вот они. Задачи и функции территориальных советов самоуправления. То есть это вот то, что отражено в нашем действующем законе. Для чего создаются ТСС? И вот как раз вот эти нормы, они перешли в типовое положение о территориальном совете самоуправления, которое было утверждено в то время. И на основании типового положения в 2016 году, обращая ваше внимание, вся территория Республики Казахстан отрапортовала, что они приняли свои местные положения по территориальных советах самоуправления и создали, сформировали эти советы, провели их через сессию городского маслихата. И в этих положениях как раз было отражено, для чего созданы эти органы? Консультативно-совещательные. Помощи Акимату и Маслихату в работе с населением. Ну, как бы без указания, какой помощи. Привлечение граждан к решению вопросов улучшения сохранности эксплуатации благоустройства жилых домов и придомовых территорий. Больная проблема. Профилактика правонарушений и иные вопросы – предусмотренные положением АТСС. Вот это, кстати, очень правильное решение вопроса, потому что если, допустим, правительство захочет расширить полномочия территориальных советов, оно всего лишь изменит типовое положение АТСС, которое утверждается постановлением правительства. И не нужно будет вносить изменения в закон, процедура этих изменений очень долгая и сложная. Поэтому, вот, просто обращаю ваше внимание, что во многих законах есть вот такая вот отсылочная норма на подзаконный акт, для того, чтобы придать гибкости дальнейшего развития вот этого подзаконного акта. Расширение полномочий сельских акимов. Что же получили сельские акимы в результате вот действующих изменений законодательства? Ну, Во-первых, Раз они готовятся к сбору, ну, к формированию собственного бюджета, значит, они получили дополнительное полномочие, ну, видите, слово «содействие», то есть э, собирает все-таки налоги налоговый комитет. Ну, Аким содействует, потому что он уже теперь жизненно заинтересован в том, чтобы все местные налоги попадали в бюджет его же, Акима, потому что они по закону переданы. Это имущественный налог На все эти сараюшки, в которых живут люди В сельской местности Налог на земельные участки и прочие налоги Мы там дальше посмотрим какие вот Теперь, когда эти налоги Завернули именно на уровень Сельского округа У Акима появилась Мотивация Для того, чтобы эти налоги собирались В полном объеме Чтобы все объекты были поставлены на учет чтобы люди своевременно и полностью вносили в сельскую копилку свою копейку. Дальше проводят инвентаризацию жилищного фонда, организует по согласованию с акимом района и местным сообществом снос аварийного жилья. В общем, по согласованию, потому что это вопрос, который требует предоставления жилья взамен сносимого и для того, чтобы Жилье представить. Нужно, чтобы в районном бюджете появились деньги и с районного отдела финансов или вот с 18 года, когда будет бюджет Акимов сельских округов, были переданы деньги на бюджет сельского округа, были приобретены дома или квартиры для расселения людей из аварийных домов. Потому что при сносе аварийного жилья у государства появляется обязательство предоставлять гражданам жилье взамен. Метр на метр сейчас. Либо жилье, либо компенсацию. Содействует микрокредитованию микрокредит, сельского населения. Также вот выделение материал-героиням жилья. Содействует, опять же, не выделяет, потому что у него денег на такие вещи нет согласовывает решение местного исполнительного органа об изъятии и перераспределении или о перераспределении имущества. Здесь я вот поясню вам, что вот до настоящего момента у нас не введен четвертый уровень как бы, имущества. Он будет введен буквально на днях. Закон уже принят, вот, вот на днях будет введен действие. И <коспалит> до того. И даже после того, как этот закон будет введен в действие, имущество с районного уровня должно быть безвозмездно передано на уровень сельский. Вот тогда оно станет собственностью сельского уровня. А вот до этого момента, пока оно находится в собственности района, Аким района по праву, опять же, владельца, имеет возможность перераспределять это имущество. То есть, ну, условно говоря, если трактор находится в собственности района, окуплен за деньги сельского округа, Аким может принять решение, ну, теоретически, о том, чтобы отобрать этот трактор из сельского округа номер один и передать его в сельский округ номер два. Вот, для того, чтобы каким-то образом защитить собственность, которая приобретена за счет средств местного сообщества, за счет средств КСН, была введена норма о том, чтобы вот эту передачу собственности согласовывало собрание. Естественно, собрание не согласится, чтобы у них отобрали купленное имя имущество. И вот это ограничивало атима района как бы в своем праве собственника, хоть он и имеет на балансе отдела финансов района, перераспределять его между сельскими округами. Были такие факты, и вот мы их тоже рассматривали в министерстве. Ну и что тут еще? Согласовывает выбор поставщика цену приобретаемых работ, товаров и услуг. Это идет разговор о том, что если у нас в сельском округе начинается хозяйственная деятельность, ну, вроде бы Аким же может взять в управление имущество, то тогда нужно согласовывать с местным сообществом, Каким, по каким ценам для населения все это дело будет происходить, ну, в общем-то, это тоже поднимает роль наших граждан в решении вопросов местного значения. Второй этап. Он начался с введения закона от 2 ноября 2015 года. Цель введения закона дальнейшее развитие. Задача. Расширение финансовой самостоятельности органов местного самоуправления путем передачи части налогов. То есть мы помним, что на первом этапе, там на КСН, ну, аренда, штрафы, значит, что там еще были, благотворительность, спонсорская помощь и все. То есть налогов там не было на первом этапе. Так вот, со 2 ноября 2015 года четыре вида налогов с физических лиц, которые зарегистрированные на территории сельского округа, должны были поступать на контрольный счет наличности. То есть эти налоги продолжал собирать налоговый комитет, и они зачислялись на бюджетный счет районного отдела финансов. А районный отдел финансов должен был эти деньги передать трансфертом на контрольный счет наличности сельского округа то есть вернуть эти деньги. Вот такая процедура действовала с 2015 года по настоящее время, потому что бюджет будет введен только с 1 января 2018 года. Дальше. Расширение экономической деятельности, самостоятельности путем вовлечения в процесс управления коммунальной собственностью, приобретенной за счет средств местного самоуправления. Вот было такое введено право, Опять же, предоставлено право местному сообществу, местному собранию местного сообщества решать такие вопросы, и аким уже не имел права единолично э решить этот вопрос. Внедрение механизма участия граждан в обсуждении проектов соответствующих бюджетов, а также создание общественных структур для взаимодействия Тима города с населением. Ну вот, это ТСС, про который я уже говорил. Вот обсуждение проекта бюджета – это очень интересный момент. То есть собранию местного сообщества давалось право услышать от Акима сельского округа, какой будет бюджет ну, как бы, в следующем году, и высказать свое мнение по этому вопросу. Опять же, мы помним, решение принимает Аким – но он уже информирует об этом членов собрания местного сообщества. Ну и четвертый пункт поэтапное расширение полномочий органов местного самоуправления. Мы помним, что была сформирована Национальная комиссия по модернизации, которая утвердила программу «100 шагов». Как бы ее долго обсуждали, рекламировали и разъясняли в наших средствах массовой информации. Но вот нашу тему Непосредственно касаются два шага. Шаг 97 расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие местного самоуправления. И шаг 98 внедрение самостоятельного бюджета мест, местного самоуправления. Вот так он назывался в постановлении. И теперь вот давайте мы посмотрим, что же получила собрание местного сообщества на первом этапе и на втором этапе. Я специально сделал их рядом, хотя мелко получилось. Ну, вот для сопоставления, наверное, так будет удобнее. Значит, обсуждение бюджетных программ на первом этапе мы помним получило собрание местного сообщества. Обсуждение формирования и расходования доходных источников местного самоуправления мы Помнить то, что было на контрольном счете наличности, без налогов. Мониторинга за расходованием средств, направленных на решение вопросов местного значения. И обсуждение и заслушивание отчета Акима о результатах мониторинга. То есть Аким должен был среагировать на те рекомендации, которые давало собрание местного сообщества после того, как она слушала о в результатах проведенного мониторинга. На втором этапе собрание местного сообщества получило право согласования отчуждения имущества, обсуждение актуальных вопросов местного сообщества, проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан, согласование представленных Акимом района кандидатур на должность Акима села. Вот я обращаю здесь ваше внимание. Помните что на первом этапе Аким просто представлял альтернативных кандидатов, на втором этапе уже применяется слово согласование, то есть эти, за эти кандидатуры собрание местного сообщества должно было проголосовать, и если оно как бы возражало, то вступала в действие процедура, каким образом можно преодолеть возражение собрания местного сообщества, то есть конфликт между Акимом и собранием. То есть здесь, опять же, усиливается роль собрания местного сообщества. Появилось новое право у собрания местного сообщества, которого не было раньше, инициировать вопрос об освобождении Акима Сельского округа от должности. То есть не освобождать, но тем не менее поставить на голосование вопрос и протокол собрания местного сообщества запустить по инстанциям, как инициативу. И как бы обсуждать и внести предложения на собрание местного сообщества по назначению руководителей государственных учреждений и организаций, которые будут работать на территории сельского округа. То есть и руководители, и планы этих организаций уже с этого момента должны заслушиваться на собрании местного сообщества. То есть назначать, предположим, председателем переданного в собственность клуба сельского округа будет Аким. Но прежде чем подписать приказ о назначении, он выставит его на обсуждение в собрании. Идем дальше. Были переданы дополнительно два налога. На первом этапе, ну, на предыдущем этапе, так скажем. Были 4 налога с физических лиц, а потом, вот на следующем этапе, на этапе третьего изменения закона, были переданы дополнительно налог на транспорт с юридических лиц и на земельный налог с юридических лиц, которые действуют на территории села. По нормам как бы, этого закона необходимо было обучить представителей органов местного самоуправления, в бюджетном процессе, подготовить методологическую базу и провести широкомасштабную разъяснительную народу работу с населением. Все-таки продолжается как бы самоустранение наших граждан от участия в сходах, в собраниях. И вот я думаю, что именно в этом большая роль нас, МПО, чтобы мы занимались именно со стороны правовой грамотности населения. Потому что и Аким, и работники аппарата Акима по планам обучения. Они уже в этом году активно проходили обучение в региональных центрах обучения. Это будет продолжаться. А население, в общем-то, никто не учит. Информацию, которую они могут почерпнуть, это только из телепередач, из газет или от нас. На круглых столах, там, на собраниях, на каких-то иных публичных мероприятиях. Вот то, что произошло как бы вот сейчас, в настоящее время. Внедрить самостоятельный бюджет местного самоуправления для сельских округов с населением более 2000 человек. То есть, с 1 января следующего года, меньше чем через месяц, в Казахстане в 1066 сельских округах будет введен самостоятельный бюджет. Напоминаю, всего 2443 сельских округов. Вот разница между ними, это маленькие сельские округа с населением менее 2000 человек. И бюджет у них будет вводиться с 2020 года. Это уже есть в бюджетном кодексе. Просто там как бы написано, что дата внедрения вот этого пункта с 1 января 2020 года. Понятно, да? В бюджетный кодекс внесены изменения. Но срок ввода действия разделен для разных сельских округов по критерию численности населения этих сельских округов. ввести институт коммунальной собственности. То есть в закон о гурском имуществе внесен четвертый вид собственности. Собственность сельского округа. Это тоже уже сделано и вот на днях оно будет введено. Ответственным за исполнение бюджета возложить на аппарат Акима Сельского округа, при активном участии схода и собрания местного сообщества и контроля за расходованием средств через процедуру мониторинга. И вот тот же самый наш вопрос, который предстоит решать. Проработать вопрос укрупнения административно-территориального деления. На третьем этапе, начиная с 2020 года. Будет внедрен бюджет на территории всего Казахстана, независимо от численности, и будет обсуждаться вопрос о создании представительного органа. Либо это будет маслихат, и тогда он будет ну, как бы в рамках действующего закона, либо вот как, как мы, неправительственные организации, вносим предложение, чтобы это был другой представительный орган, и работал он, и избирался на других принципах. Не как Маслихат. Потому что Маслихат у нас включен в систему государственных органов Республики Казахстан. Вот. Я думаю, что этот вопрос тоже будет публично и широко обсуждаться. Поэтому сформируйте собственное мнение и высказывайте его, когда придет это время. Ну вот то, что я вам хотел рассказать о том, как в течение последних пяти лет менялось законодательства Республики Казахстан в сторону местного самоуправления. Значит, резюмируя вышесказанное, можно сделать такие выводы, что решение все-таки продолжает принимать Аким сельского округа, как государственный чиновник. Но практически ни одно решение он уже не может принять самостоятельно, без обсуждения его на собрании местного сообщества. А по очень многим вопросам Аким сельского округа должен запрашивать согласование собрания местного сообщества. Вот таким образом развивается у нас местное самоуправление. С одной стороны расширяется полномочия граждан и их возможность участвовать в этом процессе. А с другой стороны ограничивается право Акима единолично решать эти вопросы. Ну а теперь давайте перейдем к вопросам. Что тут, тут мне накидали? Можете задавать вопросы, коллеги? Ну, как бы про этот я не понял. Ну, я, в общем-то, пытался вам пояснить, что основной-то у нас закон – это гражданский кодекс. А по гражданскому кодексу любой собственник, независимо от того, индивидуальный, частное юридическое лицо или государственное юридическое лицо – обладает правами по отношению к собственности. Эти права полные. Влияние, распоряжение, отчуждение, как бы через гражданский кодекс не перепрыгнешь. И вот до того момента, когда не было вот этой собственности четвертого уровня, чтобы хоть как-то защитить приобретение сельского округа, было принято вот такое ограничение. То есть запрашивать согласование собрания местного сообщества. Ну, как бы все понимали, что не люди, они не дадут такого согласия, и тогда Аким сельского округа, как он же не может перечить таким района, потому что фактически Аким сельского округа это прямой подчиненный. Он в штате Лакима района. А тут он может сослаться, что ну и ваш вопрос прообсуждали, вот пожалуйста протокол, посмотрите, как бы, меня в собрании не уполномочил. Коллеги, какие вопросы Задается вопрос. Процесс выдвижения непонятен. Значит, коллеги, вот мы пытались вот на последние изменения законодательства дать местному сообществу право вместе с Акимом района выдвигать кандидатуры на должность Акима сельского округа. Нас не поддержали, к сожалению. Вот. До сих пор и в действующем законодательстве Правом выдвижения на должность Акима Сельского округа обладает только Аким района. Но на альтернативной основе и он должен его согласовать с собранием местного сообщества. Эти кандидатуры две или три, но не меньше двух. Потому что альтернативная основа подразумевает, что как бы не один. Тут вопрос, кто ведет учет поборов акиматов. Ну, если это черным налом, то как бы никто не ведет. А если кто-то поймал за руку, то акима садит. Потому что это явная коррупция. Если это через контрольный счет наличности, то это уже не поборы называются, а действия в рамках законодательства государственного управления. То есть, хоть и физическое, хоть и юридическое лицо, может получить бумажечку со счетом Акимата и перечислить безналичным способом деньги на счет, которые сразу же становятся подконтрольными, потому что их просто так уже снять и расходовать невозможно. Нужно в процедуру. То есть эти деньги нужно включить в план поступлений и расходов. Если это существенные деньги, то нужно объявить госзакупки, и со всеми вытекающими последствиями. Как бы с контролем за проведением процесса выбора поставщика, с контролем за приобретением, там, или покупкой чего-либо, с постановкой на баланс. Но это уже не теневые дела, это уже, это уже белая деятельность. И, к сожалению, за предыдущие вот годы работники аппаратов сельских округов так и не научились работать и обращаться с легальными, с белыми деньгами, которые проходят все процедуры. И общаться с населением, убеждать их, консультироваться с ними, получать одобрение этих людей на применение, на растрату этих денег. Вот вопрос... Тут вопрос, что делать, если с предложенными кандидатурами общество не согласно. Ну, хорошо, давайте я отвечу быстренько. Значит, эта процедура прямо описана в законе о местном государственном управлении и самоуправлении. То есть, если э, Аким не согласен с решением собрания местного сообщества, то объявляется повторное собрание местного сообщества с обсуждением того же вопроса через определенный промежуток времени. И у Акима есть возможность объяснить свою позицию людям, почему он не согласен с решением собрания местного сообщества. По той же самой процедуре, по которой первое собрание, назначается второе собрание, Аким еще раз высказывает собранию свои аргументы и просит, чтобы его поддержали. Если второй раз собрание местного сообщества как бы не поддерживает позицию Акима, то решение по этому вопросу, которое вызвало разногласие, принимается вышестоящим Акимом. То есть Акимом района, но после консультации с депутатами районного Маслихата. То есть по процедуре тогда Аким района должен как бы, собрать депутатов районного Маслихата, объяснить им ситуацию, выслушать их мнение, и единолично принять решение. Ну, по тому же самому по вопросу, по любому вопросу, в том числе и по вопросу выдвижения кандидатур. Вот такая процедура предусмотрена в действующем законе. Каким образом НПО может участвовать в пополнении или привлечении ресурсов? Ну, проводить пропаганду, в принципе, разъяснять, работать с бизнесом. То есть это те же самые вопросы, каким образом вы привлекая эти деньги на реализацию ваших благотворительных или социально значимых проектов, также вы можете посодействовать, чтобы физические или юридические лица перечислили эти деньги в качестве там, благотворительной или спонсорской помощи на счет сельского округа. Есть ли утвержденный перечень вопросов местного значения? Я на прошлом нашем в вебинаре говорил, что такого исчерпывающего перечня нет. А формулировка, которая приведена в законе о местном государственном управлении и самоуправлении, очень расплывчатая. И вот мы неоднократно обращали на это внимание Министерства национальной экономики, что вот как только сейчас начнется бюджетирование и принятие решений, сразу же посыпятся там проверки, значит, протесты прокуратуры, там штрафы, посадки. Вот. И все-таки необходимо решить этот вопрос для того, чтобы акимы из сельских округов знали, его это вопрос или не его. Может он тратить деньги на решение этого вопроса или не может. Значит, вот лично я предлагал этот вопрос решить так, как он записан в большинстве как бы, законов европейских стран. Что если этот вопрос прямо не запрещен, у сельского округа, или этот вопрос, решение этого вопроса, не отнесено к конкретной компетенции другого вышестоящего органа, то это вопрос местного значения. Вот, вот так вот. То есть открытая формулировка. Если это не чужой вопрос, и если это не запрещено вам делать, то это наш вопрос. Ну, пока что это не поддержали. Я думаю, что... Сейчас вот практика покажет, что вопрос этот надо все-таки решать. Сообщество кем избирается? Значит, это вопрос завтрашнего нашего семинара, каким образом формируется собрание местного сообщества, каким образом формируется группа по мониторингу. Это как раз имеет непосредственное отношение к участию и вас, МПОшников, и нас с вами, и просто простых граждан, решение вопросов местного значения. Поэтому как бы, я воздержусь от ответа сегодня. Значит, если будет непонятно завтра, я с удовольствием отвечу на этот вопрос еще раз. Так, Критерии количества представительства граждан от домов и улиц. В -то, это тоже вопрос завтрашнего семинара, но это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Эти критерии должны быть определены в правилах раздельных сходов каждого сельского округа. То есть есть типовые правила, которые утверждены постановлением правительства. На основании этих типовых правил каждый сельский округ должен был принять свои правила и утвердить их районным маслихатом. И вот в этих правилах Прямо, прямо должно было быть указано, сколько избирается человек как представителей на сход местного сообщества. Значит, про собрание скажу завтра. Сейчас я посмотрю на второй вкладке. Ага, на второй вкладке я всем ответил. На первой вкладке тоже вопросов нет. Ну что ж, уважаемые коллеги, Спасибо вам за внимание. Вопрос мы обсуждали сегодня очень сложный, потому что это вопрос законодательства. Если у вас будут вопросы и по первому дню, и по второму дню, у вас еще есть возможность задать их мне завтра. Поэтому...